расскажите пожалуйста больше про астрологию нумерологию для эзотерика насколько это важно рассчитывать дни для практики обрядов какими системами пользуетесь вы я не пользуюсь никакими системами астрологическими на пятой ступени или шестой ступени я помогаю людям которые проходят ступени отрезаться от влияний планет деструктивных влияний планет ну и смысл какой подбирать, если человек, занимающийся магией, каждый день может быть вершителем своей судьбы и вершителем чужих судеб. Тем самым человек становится энергетически сильным. Не нужно ничего специально подбирать, не нужно заморачиваться. Вы помните одно из условий первой ступени, которое я внедрял в тех людей, которые проходили мою первую ступень, звучало как? Главное не заморачиваться, поэтому старайтесь не заморачиваться. Скажите, пожалуйста, как убрать эзотерическую седину? Очень несложно, вы же женщина. Идете в парикмахерскую, покупаете краску, после этого отдаете, они вам ее красят. Конец. Зачем эзотерически тратить столько энергии на устранение седины? Вам что, некуда девать энергию свою? Почитайте мантру денег для внуков. Пусть они лучше вам будут благодарны на седину. Ну, вы даете.